Моим имя доктор Маргус, Саваша Джо. Что, Джо? Приятно познакомиться. Ну, взаимно. Я хотел бы задать вам ряд вопросов, если вы не против. Хорошо. Вы помните, где родились? Ньюкасл. Отлично. Год рождения? 1973. Хорошо. Спасибо за год. Теперь несколько простых вопросов. Это будет то похоже на тест, поэтому просто отвечайте первым, что придет в голову. Какой ваш любимый цвет? Синий. ресторан? Китайский ресторанчик по от моего дома. У вас было когда-нибудь домашние животные? Кот. Ну, что ж. Кажется, мы подошли к концу скоростного теста. Уверен, у меня было больше вопросов. Да, мы все время от времени что-то забываем. Верно. Джо, я буду честен. Вы обладаете крайне интересной способностью, похоже, что вы неуязвимы для внешних воздействий. Проще говоря, вас нельзя убить. Это верно. Я надеялся, что вы можете помочь нам разобраться в этом. Я не хочу говорить об этом. Ничего, можете не говорить, если не хотите. <смех> <смех> похоже, у меня кровь из носа пошла. Одну минуту. Мои извинения. Обычно со мной такого не происходит. Все в порядке. У вас должен быть сегодня сухой. Конечно. В любом случае, пока что это все, что мы хотели от вас сегодня. Вы бы хотели чем-то дополнить интервью? Нет, я думаю. Хорошо. Спасибо за длинное время. Персонал второго уровня допуска. Пожалуйста. Пройдите в зал номер 7 для брифинга. Напоминаем, что персоналу необходимо вести записи всех интервью. Если вы не записали интервью, то можете обратиться к документации для решения этой проблемы. Добрый день. Безумно сожалею, что вам пришлось ждать. Были неприятности. Итак, начнем. Мое имя доктор Маркус Саваша. Джо. Что, Джо? Приятно познакомиться. Я хотел бы задать вам ряд вопросов, если вы не против. Хорошо. Вы помните, где родились? Родился? Не особо думал об этом. Все как бы затерто. Отлично, год рождения. Даже если я скажу: тебе будет все равно. Неважно, что я говорю, люди не замечают этого. Хорошо, спасибо за год. Видишь? Такие дела? Теперь несколько простых вопросов. Это было то похоже на тест, поэтому просто отвечайте первым, что придет в голову. Какой ваш любимый цвет? 23. Любимый ресторан? Местный химчистка. У вас было когда-нибудь домашнее животное? О, oh, да, его звали Билл, и он был 20-футовым велосипедом. Ну, mm, хорошо, а что значит ваша... Ну, достаточно. Что ж... Кажется, мы подошли к концу скоростного теста. Уверен, у меня было больше вопросов. <с> Память такая не постоянная, не так ли? Верно. Знаешь, что самое худшее во всем этом? Я одинок. Что бы я ни делал, говорил или пытался, все виду тебя словно меня там вообще не было. Так что мне приходится каждый день болтать с самим собой. Всё из-за какой-то силы, с которой я родился. Джо, я буду честен. Вы обладаете крайне интересной способностью. Похоже, что вы неуязвимы для внешних воздействий. Проще говоря, вас нельзя убить. Какой же ты наблюдательный. Я понимаю, почему не наняли тебя. Я надеялся, что вы можете помочь нам разобраться в этом. Эй, hey, док. Если бы я что-то знал, я был бы мёртв. Поверь мне, я пытаюсь уже очень давно. Никто на этой планете не сможет понять мою боль, которую я испытываю. Я хожу, разговариваю с людьми, машу им перед лицом, пихаю их, и все они просто продолжают идти, как ни в чем не бывало. И знаешь что? Я могу сказать тебе все, что угодно. Я могу оскорблять тебя, угрожать, но ничего не произойдет. Я могу выйти из этой комнаты посреди интервью, взять пистолет у одного из ваших охранников и застрелиться. И ничего бы не произошло! Ничего. Можете не говорить, если не хотите. Как ты думаешь, каково это, а? Неважно, что ты будешь делать. Ты можешь делать что угодно. И никому не будет до этого дела. Каждую ночь ты ложишься спать, мечтая о моменте, когда к тебе подойдут Посмотрят в глаза и скажут Привет, я помню тебя А потом ты просыпаешься На той же пустой планете Посмотри на меня Сейчас же! Похоже, у меня кровь из носа пошла. Одну минуту. Мои извинения. Обычно со мной такого не происходит. Прости, что ударил тебя. Я не должен был делать этого. Ты этого не заслужил. Ты не сделал ничего плохого. Все, что я хочу, это кого-нибудь. Друга. Хотя бы знакомого. Конечно. В любом случае, пока что это все, что мы хотели от вас сегодня. Вы бы хотели чем-то дополнить интервью? Когда ты придешь домой, к своей семье, к жене, к детям, кому угодно, не важно. Скажи им, что любишь их. Скажи, что они дороги для тебя. Потому что они действительно услышат. Хорошо. Спасибо за уделённое время. Как обычно, наши охранники проведут вас в свою комнату. Скоро они должны подойти.